С вами Игорь Козуров, я еду на очередной заказ. Сейчас у меня будет обмен спутникового оборудования Триколор на новое. Мы будем менять приемник GS8307, который глюкнул и, по-моему, приказал долго жить, на новый приемник GS5310. Это сейчас ресивер, который поставляется в обмен по акции «Обмен за 4000». Как всегда, реклама для зрителей моего канала. Такой приемник будет по спеццене 3500 рублей, если вы придете ко мне в офис. И, в принципе, возможно, удаленная доставка, если вы монтажник. Но это уже только работа на постоянной основе, потому что нужно а, по данной акции отправлять обратно металлолом. Поэтому нужно заморачиваться. Сейчас мы заменим данный приемник. И я покажу как это делается. что-то непонятно, что приемник у нас 8308b, приемник приказал долго жить, ремонтировать смысла у него нету, проще заменить. Приемники серии 8306, 8307, 8308b, это все одна и та же серия с материнской платой начального уровня, Большого смысла в ремонте нет, приемники достаточно глючные по опыту работы. Вот. Вот клиент подтверждает, часто глючу. Да бывает да. Бывает периодически. Ну, я их не люблю, эту модель у триколора, эту серию 8.306, как я ее называю. 8306 от 8308 отличается. Только вот смотрите, еще проблема с разъемом. Разъем сейчас нам нужно будет пережать, потому что вот он уже есть какой-то пожеванный, покусанный. Вот видно, тут перелом кабеля И не до конца накручен. И сейчас мы произведем замену приемника. Новый приемник поставляется в простой серой упаковке. Запечатан пленку. И сверху на нем тоже пленочка такая наклеена. Приемник сейчас идет модели GS5310, то то что продавец сейчас предлагает под обмен. У него сразу обязательно надо снимать вот эту защитную пленку, чтобы она не мешалась охлаждению. Многие про это забывают. Приемник со временем может выйти из строя из-за плохого охлаждения. То есть тоже защитная пленка, она закрывает отверстие системы охлаждения. Также с ресивером поставляется блок питания новый и новый пульт. Включаем блок питания в розетку, устанавливаем приемник. Блок, блок питания также будет новый, ну, сюда вот вставляем в этот разъем питания. Вот в этот разъем у нас включается шнур вот. вот в этот разъем, ближний к центру, подключается кабель от антенны. Второй разъем служит для второй антенны, если мы будем использовать приемник как сервер в системе клиент-сервер. К этому приемнику можно еще через порт локальной сети подключить Второй ресивер клиента смотреть на двух телевизорах разные каналы за одну и ту же оппонентскую плату. Это его преимущество. Так, сейчас нам нужно переделать разъем. Я заново переобжал F разъем для надежности и подкручиваем его. И первый это для первого приемника для вот этого. Второй разъем для клиента. Еще раз напомню, ресивер двухтюнерный, через порт интернет позволяет подключить второй ресивер клиент и заодно из за одну и ту же оппонентскую плату смотреть, смотреть разные каналы на разных телевизорах. Все, на этом у нас все. Ресивер мы поменяли, телевизор у нас здесь LG. Телевизор LG мне да. нравится, диагональ здесь где-то 40 дюймов. Сейчас мы его запустим, мы сделаем первоначальную настройку. А есть пульт от старого телевизора? А, от Нет, от, от ресивера. А старый пульт у нас подходит на этот приемник. Команды на пультах одни и те же, разница только в дизайне. Только Затем нам нужно сейчас дождаться, когда приемник загрузится. И мы сейчас поменяем видеоуход на телевизоре. А где можно фильтвить? Мы пультом от телевизора с помощью кнопочки на плите, вот если телевизор у вас LG используется кнопочка Input. нажимаем кнопочку input и мы меняем вход. Вот у нас телевизор, между прочим, с непосредственным приемом и телевидения. Можно, например, использовать не ресивер, а использовать а, модуль. Это нам позволит избавиться от второго пульта, но и будут определенные преимущества и проблемы. А, ресивер проще. А, ресивер у нас проще в плане в чем? А, проще настраивать каналы проще пользоваться. За все операции отвечает у нас ресивер спутник спутник нам дает преимущество избавляемся от второго пульта не нужна вот такая вот полочка и будет один пульт ну кому как удобнее у модуля есть свои проблемы и недостатки у ресивера тоже есть свои проблемы и недостатки Данные видео не буду об этом рассказывать сейчас наша сейчас наша задача переключиться на разъем hdmi2 а вот телевизор его выделен специальным цветом он нам его подсветил это телевизор уже достаточно свежий он имеет функцию определения активного hdmi порта затем мы берем уже путь от ресивера выбираем режим работы приемника спутника интернет выбираем часовой пояс московское время мск плюс 0. Да, вот сейчас видно, да, Выбрали вот первый режим спутника Интернет, второе московское время Москва плюс ноль, установить область видимости пропускаем и нажимаем кнопочку Далее. Сетевые интерфейсы у нас не подключены, у нас ресивер работает как одиночка. Этот пункт меню мы пропускаем, нажимаем на кнопочку «Далее». Но, к сожалению, камера фокусируется только с близкого расстояния. Телевизор мы ваш не трогаем вообще, он сам по себе. Сейчас у нас приемник предлагает сделать регистрацию через интернет и говорит, что вы можете зарегистрироваться. Нам это не требуется, мы это тоже пропускаем. Мы пропускаем регистрацию как э, систему сервер-клиенты. Подключение к интернету у нас тоже отсутствует. Нажимаем пропустить регистрацию. Выбираем оператора и ТВ. У нас после этого появляется сигнал. У нас появляется сигнал. И у нас получается 41% уровень сигнала. На данных приемниках это норма. Выбираем опять же желтую клавишу Продолжить, нажимаем ОК. Сейчас у нас загружается список регионов, приемник сам определяет регион, он утреколоры два спутника у него спутник дисплосад 36 градус, спутник бонум 1, это 50, по-моему, 6 или 57 градус. На европейской территории задействован только спутник в 36 градусов. Мы сейчас находимся в Краснодаре, это южный федеральный округ. И здесь нам нужно обязательно выбрать регион Москва плюс 0. Данный приемник это делает автоматически. И нажимаем кнопочку «Начать поиск». Автоматически начинается поиск каналов. Поиск из достаточно быстро, заканчивается менее чем за минуту. Приемник нашел 259 ТВ-каналов и 48 радиоканалов. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Приемник думает, и у нас запускается Инфоканал. После чего приемник нам сразу предлагает обновиться до новой версии программного обеспечения, чтобы клиент с этим не мучился, чтобы не тратил на это время, сразу обновляемся. К сожалению, приемник идет со старой версии PO и приходится тратить на это где-то 10-15. Мы ничего не делаем. Вот у нас, видите, пошла маленькая зеленая полоска. Ждем, когда полоса полностью загрузится. Это где-то займет 10 минут. На этом я пока отключусь и продолжу чуть-чуть позже. Обновление PO ПО у нас закончилось. Вышла вот такая вот заставочка, нет доступа к просмотру, ошибка 9. Оставляем приемник на этой заставке, активируем его через дилера. Это уже задача дилера его проактивировать. На этом, в принципе, обмен у нас закончен. Ну и самое последнее. Как обычно, я забываю рассказать про грозу защиту. Вот сюда нужно поставить обязательно грузозащита грузозащита на новых приемниках обязательно нужна. Выглядит она... Вот так. Стоит она 600 рублей. И сейчас мы ее накрутим. Новые приемники боятся грозы. Мы находимся в южном регионе. Здесь грозы очень частые. Накручиваем грозу защиту на приемник. Работает она как предохранитель. В случае грозы, если гроза где-то рядом, у вас сгорает гроза защита, приемник остается живым. принципе на этом все с вами был Игорь Козуров если вам интересна тема спутникового телевидения подписывайтесь на мой канал нажимайте колокольчик чтобы приходили уведомления о новом видео я также буду дальше рассказывать про ремонт спутникового оборудования про новости спутникового телевидения вот сейчас у нас компания МТС опять меняет тарифные планы и понижает стоимость оборудования. Идет жесткая конкурентная война сейчас между МТСом и Триколором. Мы устанавливаем любые системы телевидения. Ну и как всегда, скидка для подписчиков моего канала, которую я озвучил в начале видео, она действительно... Обращайтесь, пишите, если вы монтажник или хотите стать монтажником спутникового телевидения, мы занимаемся обучением. Всем пока, подписывайтесь на мой канал.